Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы с Элзаней гуляем по Юрмале. Юрмала в переводе с Латышского в морье. Холодно сегодня. Это латвийский курортный город, протянувшийся почти на 32 километра по берегу Рижского залива в 25 километрах от столицы Латвии, Риги. Современный город сложился из череды курортных исторически рыбацких поселков, со временем объединившихся. Илзаня показала мне сегодня парк рагакапа Он расположен в восточной части города Юрмала к западу от усилы Лелупы. Его общая площадь 84 гектара. Рагакапа представляет собой преображенную ветром стену дюн длиной 800 метров и шириной 100 метров. Экотропа Рага -капа состоит из четырех отдельных троп. Сегодня мы с ней проходим по одной из них. На территории природного парка находятся очень старые сосновые насаждения, возраст которых достигает аж 340 лет. Это место включено в список охраняемых территорий Европейского союза «Натура-2000». В 2000-е годы дачами и квартирами в Юрмале обзавелись многие состоятельные россияне. Это целая колония, по существу третья волна эмиграции. Здесь заселились предприниматели средней руки и богатые люди, которые ищут в Латвии тихое и комфортабельное место для жизни. По взморью любят гулять и дышать свежим воздухом не только они, но и местные юрмальчане, рижане и вообще латвийцы. Город известен своими деревянными приморскими виллами, санаториями советских времен и длинным песчаным пляжем. А в самом центре Юрмалы на улице Йомас в Майюре, всеми излюбленный променад. Сегодня воскресенье, и по этим временам я бы сказала, что народа в Юрмале достаточно. Давайте мы прогуляемся вместе со всеми. di parti non li ha мы очень замерзли, пока гуляли по взморью и по городу. Поэтому решили погреться и полакомиться узбекскими блюдами и попить горячего узбекского чая в ресторанчике прямо на променаде. Мы будем пить чай узбекский. Мы с будем пить с настоящих пиа в узбекском ресторанчике. Подпишитесь на мой канал. Смотрите. Гуляйте вместе со мной. Узнавайте новое и наслаждайтесь жизнью. Ваша зажигалочка.